Креатин моногидрат – важный элемент в комплексе добавок для набора массы от известного британского производителя MyProtein. Применение креатина моногидрата безопасно и оправдано для ускоренного наращивания сухой мышечной ткани, увеличения силовых показателей для любых спортивных и эстетических достижений в строительстве красивого тела. Эта добавка сокращает восстановительный период, улучшает адаптацию и переносимость предельных нагрузок за счет разгона метаболизма, интенсифицирует синтез и повышает уровень АТФ, что необходимо для работы мышц при интенсивном сокращении. Среди потребителей сложилось мнение о креатине моногидрате марки MyProtein. Как одном из лучших в своей нише. Добавка в рекомендуемой дозировке нетоксична, не вызывает непредусмотренных аллергических и других реакций. Химически предлагаемый креатин аналогично входящему в состав животного мяса выпускается в разных вкусовых вариантах на ваш выбор: аромат персика, манго, вишневого лимоната, кислой малины, тропических фруктов, ягодной смеси и нейтральный. Разгоняет метаболизм, увеличивает концентрацию АТФ, способствует синтезу белков обеспечивает ощущение бодрости во время тренировки, способствует увеличению силовых показателей, усиливает тренировочный драйв, дает возможность тренироваться чаще, интенсивнее и жестче. Креатин от MyProtein ⁇ это простая, дешевая и реально рабочая спортивная добавка для развития силы и роста мышечной массы для тех, кто хочет стать больше. Креатин станет лучшим помощником. Понравилось видео, ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!